ключ для тойоты 4d с буквой g этот программатор его не записывает сейчас покажу такие ключи идут на Тойотах с 2010 года тут стоит новая прошивка версия 03 1676 делаю идентификацию 6е80 ну, так определяется на 4 плюс 6е80 это геометр Так, сейчас сделаем копии, делаем копию, 6 е 8 все, делаем SK, да, сброс, он не записывает его, канот, дубликат этот. Вы желе Тойоты. блок 4D Так нажимаем RAT. Так, ToyotaSG. Нажимаем декоды. Все. Ставим чип, копируем. Чип я копировать не буду. Спокойно копируем Toyota УЗГ.